Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, наши родные! Как видите, мы находимся у себя дома. Мы решили записать это поздравление именно дома, потому что Новый год — он особенный праздник. Он уютный домашний праздник, который всегда отмечают в кругу семьи, рядом с близкими, рядом с любимыми. И даже если это один человек, и вы встречаете вдвоем, то это будет пусть самый близкий и самый родной вам человек. Очень важно в эти минуты, ну точнее уже в минуты Нового года, у кого-то, кстати, он уже вот-вот наступает, очень важно домашнее тепло, уют, спокойствие. Это хотим мы пожелать вам, чтобы, несмотря на предпраздничную суету, сейчас готовиться на стол, это приятная суета. Кто-то еще делает последние покупки. Я сейчас через несколько минут поеду за последними покупками. Традиционно женщина посылает мужчину в последние минуты зачем то кого-то за горошком, у меня за огурцами с помидорами. Вот эта вот суета, она, конечно, присутствует, но пусть вместе с ней будет вот это внутреннее спокойствие, уют. Особенно те, у кого сейчас за окном снег, и такая тишина может наступить рядом вокруг салюта и люди бегают что-то покупают кто-то что-то режет кто-то уже наливает выпивает а внутри вот эта тишина покой и уют очень хочется вам пожелать именно этого и чтобы еще в уходящем году вы вот так вот сели за стол подумали и сказали вот это вот то что было тяжелое в этом непростом 22 году я оставляю вот здесь в этом году Пусть оно здесь и останется. А сейчас я встречаю новое, и очень хочется почувствовать эту свежесть обновления. Очень важный момент, момент Рубикона, Перехода. И пусть этот момент пройдет у вас с внутренней тишиной, покоем, с домашним уютом, с любовью. Может быть, кто-то при свечах встретит Новый год, чтобы было самое-самое душевное настроение и состояние. И, как Вы заметили, всегда к Новому году люди готовятся очень масштабно, очень масштабно. Я думаю, в этом есть особенная символика, это не то чтобы привычка, не то чтобы такая традиция, но в этом есть что-то особенное, и даже взрослые люди, дяди и тети, которые уже давно не дети, которым уже много лет, которые уже прожили, может быть, большую часть своей жизни, они все равно верят, какое-то чудо, которое случится для них в Новый год. Потому что это действительно переход, особенно переход в нас из старого в новое. Поэтому я полностью присоединяюсь к пожеланиям Андрея. Я душе желаю, чтобы действительно все старое, все трудное, все неприятное осталось старым в уходящем году, а в Новый год вы взяли только самое чистое, самое светлое. Ну и как мы часто еще повторяем, несмотря ни на что. Оставайтесь со своей Любовью, оставайтесь со своей Душой, и тогда все у вас в жизни будет складываться наилучшим образом для вашей Души. Всего вам доброго, успехов вам в Новом Году, обязательно праздничного настроения, и с кем бы вы ни были, где бы вы ни были, главное, чтобы вы оставались со своей Душой. С Новым Годом! С наступающим Новым Годом!